Привет, аудитория! В эту субботу у нас номерной турнир на UFC. Я рассмотрю основной бой майнкарда в полусреднем весе. Бой двух друзей, двух бывших друзей. Колби Ковингтона против Хорхи Масфедоля. Это двое довольно-таки известных бойца. Колби пробил дорогу, скажем так, своеобразным трештоком, подкрепленным, в принципе, победами. Ну, а Хорхи пробил путь хайпу серии ярких побед над довольно именитыми бойцами. Вот. Ну, Ковингтон базовый борец. Вполне можно сказать, что он топовый борец, при этом с отличной выносливостью, с довольно неплохой ударкой, ну, неплохая у него ударная техника, он ее совершенствует с каждым боем, мы это видим. Да, он не обладает наукутирующим ударом, хорошим панчем, так сказать, но ну, учитывая, что в бою Колби постоянно подавливает оппонента, проводит бои в довольно-таки высоком темпе, с таким багажом он может создать серьезные проблемы своим оппонентам. Ну, в принципе, он и создает эти проблемы. Мы это неоднократно видели. И с мы это видели, и с Вудли, и с Лоулером, с чемпионом Усманом. Для Кармара Усмана, я думаю, что... Учитывая, что он просто доминирующий чемпион в полусреднем весе Бои с Ковентоном ну, давались очень легко Я даже могу сказать, что это были самые сложные бои для Усмана Хоть он в принципе в обоих победил Ну Хорхе Масфедель это ударник, хороший ударник в принципе Есть у него хороший панч, может нокаутировать Это довольно-таки опытный боец, топовые позиции в своей статистике Он старше колби на 3 года Обладает неплохой выносливостью Есть у него защита от тейкдаунов Но в принципе против серьезных борцов она особо не Работает. Какие мои мысли по этому бою? Ну, в ударке в первых раундах, по крайней мере, я бы, наверное, дал небольшое преимущество Масфидалю. Хоть Ковингтон и проводит хорошую работу в этом направлении... Но все-таки Хорхе будет поопытнее, плюс у него размах рук больше на 5 сантиметров, это все-таки преимущество, и, и в принципе это дает большие, ну, небольшие шансы, но ну, больше шансов на то, что он достанет подбородок Колби. В борьбе, конечно, неиспоримое преимущество у Ковентона, и если у него возникнут проблемы с тонким, вполне может перевести поединок на конвас клуб не пробитый боец, ни разу в свою карьеру он в принципе не улетал в нокаут. Такой же можно было бы сказать про Хорхе Масфеда, но в крайнем бою он улетел в достаточно серьезный нокаут. Это достаточно глубокий нокаут от Усмана Чемпиона. Что может в принципе сказаться на его следующих боях? Ну, конечно, не факт. Посмотрим. Может и не скажется, но стоит это все-таки в голове придерживать. Каждое преимущество на стороне у Коинтена, конечно, из этого всего в принципе, вышесказанного. То, что я вам рассказал про этих двух бойцов. У Колби больше шансов выиграть. Ну и коэффициент на это 1.24, Довольно-таки справедливый коэффициент. Ну, а он мне особо не интересен. Тоттелы тоже неинтересны. Я бы, наверное, присмотрелся более рисковым коэффициентом. На мой взгляд, тут два наиболее вероятных исхода. первое это то, что закончится решением бой. И победит тут... Ковинтон с коэффициентом 1,9. Ну, Колби немного утер, и Сабмишинов я от него довольно-таки давно не видел. Ну, а второй вариант это то, что Хорхе победить победит нокаутом с коэффициентом 4,6. А Хорхе уже удивлял нас яркими непредсказуемыми нокаутами в боях, где он был андердогом. И вполне есть вероятность, что он и тут сможет это сделать. Ну, на этом все. Ну, имейте в виду, что это мои мысли. ваши в принципе, должны быть свои мысли. А, ну, а так, оставляйте комментарии, а, размышления под этим видео свои Я хочу это почитать, хочу увидеть, что вы думаете. Ну, а так, подписывайтесь на канал, делаю для вас адекватную аналитику, стараюсь, в принципе, подбирать довольно-таки интересные коэффициенты. Все, давайте, до следующего разбора, пока!